Да. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Да, я слушаю. Меня зовут Стрельцов Андрей Сергеевич, младший специалист технического отдела Сбербанка России. Восемь минут назад была попытка входа в ваш личный кабинет с нехарактерного для вас региона Красноярск. Подтверждаете данную операцию? Нет, конечно. Подскажите, у кого-либо имеется доступ к вашему личному кабинету, помимо вас логин и пароль никому не сообщали в последнее время. Да нет. Здравствуйте. Бочкарев Алексей Александрович. Это звонок от Сбербанка. Был приостановлен платеж в размере 67 200 рублей по вашему основному счету. Данный перевод показался нам подозрительным. Для подтверждения скажите «да». Если вы не делали данное действие, скажите «нет» и ожидайте связи со специалистом. Нет. В таком mm. случае я соединю вас со специалистом. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте, менеджер банка Анна. Чем могу помочь? Здравствуйте, Анна. А мне какой-то позвонили сейчас, это, ну, автомат, что ли? Там, говорит, что-то у меня какие-то операции там на, на карте. Mm -hmm. Я вас поняла, хорошо. Пока просматриваю информацию, точните, вы, Бочкарев Алексей Александрович, все правильно? Да, да. Сейчас в системе банка отображается попытка перевода, по вашему основному счету, на сумму 67 тысяч рублей. А и можно это как... остановить? Да, да, да. Перевод не был осуществлен, его банк заблокировал. Чтобы ну, с... ну, слава богу. сейчас и связались. А также на данный момент, так как вы не подтверждаете операцию по вашему основному счету, мы ее можем расценивать как мошенническую. В дальнейшем мне необходимо будет вас перевести на сотрудника службы безопасности. Так какие-либо действия по данному счету можно выполнить только в отделении банка? Ну все, заблокировали же, да? Алексей Александрович, да. вам сейчас необходимо прослушать все, что я вам буду проговаривать. А. У вас идут машинские действия, ага. они ведутся по тому счету, которым помимо вас имеют доступ работники банка. Чтобы вновь этого не было, необходимо заняться решением данной проблемы. То есть, могут снять, что ли, деньги? Все верно. Сейчас также хотела бы вас проинформировать, что ту информацию, которая вам будет предоставляться, предоставляться в ходе всего диалога, вы не распространяете к лицам. Это друзьям, родственникам, знакомым, поскольку для банк они являются третьими личными. Ага. Данная информация является строго социального характера. А. Это было понятно? Да. Хорошо. А, так, уточните вас ранее в отделении банка информировали о понятии «основной счет». Вы понимаете, для чего данный счет был создан, или же нет? Да я как-то не, не знаю, что это такое счет. Хорошо. В таком случае мне необходимо ознакомиться с данным понятием. Основной счет – это ваш внутрибанковский счет, который был закреплен за вашими паспортными данными. Он является собой совокупность всех ваших финансовых ячей и распространяется на другие ваши банковские структуры. Подскажите, эта информация вам была понятна? Ну ну да, так в общих чертах. На данном этапе, возможно, какие-либо дополнительные вопросы ко мне Да нет, быстрее бы вот это заблокировать или что там, как сделать, чтобы... Сейчас я вам все действия предоставлю, вы не переживайте. Я хотела бы сейчас на данном этапе вас уточнить, за последнее время карты нашего банка, либо же карты других банковских структур, не были утеряны вами, они сейчас при вас, в наличии, вы можете в них убедиться? Да, у меня. Хорошо. Для дальнейшей работы мне необходимо подтвердить вас, как клиент нашего банка, так и мошенские действия выполнялись от вашего имени. Банку необходимо понимать, что он действительно ведет диалог именно с клиентом банка, а не с третьим лицом. Угу. Необходимо, чтобы вы предоставили номер договора о комплексном обслуживании в нашем банке, либо же номер вашей карты, публичные данные для пополнения. Подскажите, Алексей Александрович, что вам будет более удобным предоставить для данной процедуры? Ну договор-то я, конечно же, откуда я не, не знаю. Ну я даже не, не знаю, где он лежит. Угу. А. Так, номер кар-номер ну, карты у меня прям. ну, мне минут пять 10 идти там до машины. В машине лежат эти документы. -то хорошо в таком случае мне необходимо с вами оставлять оставаться на, ли, на линии так как после прерыва связи заявление автоматически закрывается а, в таком и случае чё? я вас ожидаю на линии а, хорошо Сколько у вас будет доступ к договору либо карты мне проговорите сейчас не перерываем а. ну и что, мне идти к за картой что ли все верно если вы не знаете где ваш договор находится в таком случае мне необходимо вас и по номеру вашей карты а. Ну все, сейчас я туда пойду Пойду, уже. Да. Все, ладно Я вас ожидаю на линии А, все, ага Алексей Александрович, вы меня слышите? Алло Алексей Александрович, по какой причине вы молчите? Алексей Александрович, вы меня слышите? Алло. Алексей. Алло, алло, алло. Уточните, сколько вам еще требуется времени? Вот заставить? я уже подошел, вот подошел, достаю. Хорошо, в таком случае, как только будете готовы мне проговорить, я вас осуждаю. Вот, все, я могу сказать уже. Ваши слова готово записывать по четыре цифры. Два два ноль два. Далее два ноль ноль один. Далее три ноль четыре девять. Далее ноль четыре девяносто восемь. Продублируйте повторно, чтобы мы с вами не допустили, допустили ошибку. 2202-2001-3049-0498 В данный момент вы не отобразили системе нашего банка, предоставили мне некорректный номер карты. С вот. какой причине? Ну вот же, я читаю. 22 Роботизированная система ваша клиента банка не распознала. А. Возможно, у вас какая-либо цифра затерта. Посмотрите. Нет, все вроде наверно. Попробуйте еще раз в таком случае продублировать. Два, два, ноль, два, два, ноль, ноль, один, два, ноль, ноль, один, три, ноль, четыре, девять и ноль, четыре, девять, восемь. Вновь не отобразились в системе нашего банка. Ну, у как-то ваша... должно же быть это, что мои номера-то, карты, но ну как не отобразилось-то? Система банка не распознает вас как клиента. Вы представляете мне на месте, а может... корректно. А -а -а. номер, корректно, А может, я клиентом банка не являюсь из-за этого? А каким образом тогда у вас имеется карта? Ну просто вы, наверное, ошиблись. А у меня вот такой вопрос: до скольких пор вас на Земле это будет носить? Как же вам не стыдно, людей это обманывать девушка?